Первое знакомство со стоматологом. Если ваш возраст уже старше 4 лет, как правило, вот после 4-летнего возраста ближе к 5, можно, ну, это более благоприятный возраст, даже ближе к 5. Начинать пробовать лечиться, как на взрослом приеме. Естественно, прием у детского стоматолога несколько отличается от взрослого. И мне иной раз напоминает фильм «Жизнь прекрасна», когда ты ребенку не называешь все своими именами, не показываешь инструментов. То есть для ребенка есть своя сказка, но тем не менее манипуляции все проводить приходится. И местная анестезия, вы сами каждый из нас ее испытывал, что это крайне неприятная процедура. И поэтому, если вы уже видите, что у ребенка есть проблемы, и первый раз записались к стоматологу, и вот часто вижу там первый пациент, консультация и лечение, потому что уже вы видите, что проблема есть, я стараюсь первое посещение, если нет острой ситуации какой-то, если как-то время терпит, Первое посещение желательно провести знакомство, что стоматолог показывает щеточки, показывает турбину, душики. Мы привыкаем, учимся плевать в трубочку, потому что уже это впечатляет ребенка, все шумит, много таких моментов интересных. То есть первое посещение желательно провести адаптационное. Все ребенку показываешь, рассказываешь про пломочки, про кариозных монстров и прочее, и во второе посещение уже желательно прийти, и мы уже делаем все то же самое, то есть ребенок знает, что будет, потому что он уже с этим знаком, с этими трубочками и душиками, и ребенок уже знает доктора. Потому что на второе посещение доктор ребенку не чужой, а вроде как ребенок его уже видел. И во второе посещение делаем уже анестезийку, морозная водичка, снежная, ну, я говорю, своя сказка. Но э, это значительно э, увеличивает вероятность того, что ребенок со стоматологом подружится. И говорю уже о том, что лучше выбрать своего стоматолога и ходить к нему постоянно тому, к которому ребенок привык, к которому ребенок знает. То есть, ну, бывают ситуации, когда приходится менять врачей, но старайтесь найти своего стоматолога и уже, как говорится, быть с ним какое-то время. До 18 лет мы детские ведем вас. Ну, по факту там получается до 15-16. Но свой стоматолог это друг.